Всем привет, с вами Джим. Сегодня я хочу вам показать, как же поставить RussiCater на Photoshop CS1.6. С этой проблемой я столкнулся вот недавно. Построил всякие видео на YouTube и не нашел конкретного ответа. И решил записать это видео. Что нам понадобится? Сам Photoshop-установщик и RussiCater. На эти два файлика я оставлю ссылку в описании. Заходим в наш установщик. Выбираем папочку, куда хотите установить Photoshop. Я не буду устанавливать, потому что у меня уже установлен. Вот он. После установки появится такой ярлык на рабочем столе у вас. Нажимаем на него правой кнопкой мыши. И выбираем расположение файла. Крутим немножко вверх. И видим такую папку Locals. Открываем ее. И все содержимое просто удаляем. Продолжить. Продолжить. Открываем нашу папочку с русификатором. Заходим в нее. И просто переносим все содержимое туда. Все. Наш рассекатор установлен. Дабы убедиться, я зайду сейчас в фотошоп и покажу вам то, что расикатор установлен. Вот как видите, все работает. Рассекатор установлен. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.